Мы решили сделать здесь интернет Проводов у нас здесь никаких, естественно, нет Так, это, так как это дача Соответственно, здесь единственный способ Это только мобильный интернет У меня еще с тех пор, когда я жил у родителей в частном доме э До 20 лет Это ой, как давно было Я там пользовался модемом Обычным свистком И вставлял его в роутер с USB-портом Сейчас вам попозже покажу всю связку Соответственно, модем принимает на себя сигнал, раздает его на роутер, а роутер уже раздает его дальше с помощью сети Wi-Fi. Вот, сейчас я сделал здесь то же самое, но сигнал приема очень-очень-очень просто слабый до невозможности. И чтобы его усилить, я хочу попробовать использовать антенну. Изначально я хотел делать так же, как и ребята из Питера с канала Ziskind Village, посмотрите, у них есть интересное видео, как они с помощью обычной шпильки и разного размера железок делали себе антенну, которая им на самом деле это помогла, вот, но я таким запариваться не захотел, честно говоря, и принял для себя решение, что купить готовый комплект будет гораздо проще, приобрел здесь в местном магазинчике, короче, с гарантией, Гарантию мне дали две недели В течение двух недель я имею право ее проверить Поможет, не поможет, если поможет ништяк Не поможет, поеду верну, мне денежки вернут Там же сразу мне вот дали провод такой Здесь метров 20, наверное И саму антенну Антенна у нас получается с технологией Майма Что это значит? Это значит, что у нее есть двойная поляризация В комплекте идет вот такой вот для крепления самой антенны и настройки ее по вертикали и по горизонтали вот такая вот пластина идет сама собственно антенна и в комплект мне тут вот продавец закинул такие вот переходнички само собой также вот два пиктейла самое наверное, дорогое блин кроме антенны что здесь есть такие штучки вставляются в модем Соответственно, и вторыми концами с помощью вот этого кабеля они будут соединяться вот в эту антенну. Слишком сильно там мудрить я уж не стал. Есть разные по сопротивлению антенны. Есть 50, ом, есть 75. Кто-то говорит, что 75 это вообще не то, надо использовать только 50 Ом. Все это добро стоит очень дорого. Я поэтому взял самый простой вариант 75 Ом сопротивления самой антенны, 75 ом сопротивления кабеля. И все это будет, я думаю, работать и никуда не денется. Ничего там у вас греться, гореть и перегорать не будет, не переживайте. Единственное, что кабель нужно делать как можно короче от самого модема до антенны. Потому что чем длиннее сам кабель, тем больше у вас будут потери давайте инструкцию быстренько изучим все это соберем и покажу вам как правильно вот такой вот кабель телевизионный обжимать красненько вдруг кто не знает друзья вот смотрю сейчас сижу на весь этот комплект и знаете что понимаю а сам кронштейн который будет крепиться у меня к фасаду дома либо к карнизу я то не приобрел а знаете почему потому что у нас на участке столько железяк и мы его сейчас с вами сделаем своими руками погнали ребят а пока Ксюшка продолжает прокрашивать наш забор я вас забираю с собой и буду показывать вам как сделать кронштейн для нашей антенны своими руками Магия монтажа, и мы с вами оказываемся на моем импровизированном верстаке. Ребят, кронштейн я не купил. Почему? Да потому что у меня всякого добра на участке завались. Я хотел изначально брать круглую трубу и гурнуть ее трубогибом, но потом подумал, что это слишком долго и сложно для такого простого изделия, и решил просто взять два обрезка профильной трубы 40 на 20, которая осталась у нас от Прожилен, и сварить их под 90 градусов. Чтобы все это было красиво и аккуратно, мне помогут сварочные уголки от компании Рисанта. приобрести такие же, либо другой Различные электроинструменты от компании Ресанта Хутор и Вихрь вы можете перейдя по ссылочкам в закрепленном комментарии Там же для вас будет промокод от нас специально Пользуйтесь Вот мы берем просто свариваем две трубы под 90 градусов Отмеряем необходимый нам размерчик И как-нибудь закрепляем на карнизе дома Но это чуть-чуть попозже Для начала давайте сварим Батя сегодня нет сварочного моего профи мастера Супер Купер вот, поэтому мне придется все это делать самому. В принципе, азы я знаю. Вы помните, как я мучился, когда варил э, импровизированную нашу подставку для обуви? Так я ее и не доварил. Он там она валяется, вы ее не видите за нашей беседкой. Вот только начинаю снимать, птички пытаются меня перекричать, они у нас в карнизе живут, под шифер залетают, у них там гнездышки, потому что э, край крыши отсечен, вот этот треугольничек, и у них там э, в том году птенцы были, яички, в этом году вот, тоже воробушки там тусуются, им там прохладненько, хорошо, а там жучки-паучки, наверное, разные, вот, но не суть. Помните вы, как я мучился и так и не доварил. Почему? Потому что у меня не было нормального оборудования, нормальных сварочных уголков, нормальных измерительных инструментов. Там ни уровня, ничего такого у меня нормального не было. В этом году постараюсь доварить. Поэтому берем уголок и пытаемся с ним сварить. Хороший инструмент это не залог качества. Залог качества все-таки это прямые руки. У меня их нет, поэтому как получится. По-моему, ровно. <свят> Давайте пытаться все это прихватить. Я понял о чем говорил отец варить непрерывно э, дугой полторашечку очень сложно с одной стороны мы ее прихватили и прожгли две трубы Сейчас попозже покажу давайте с другой поаккуратнее попробуем это все сделать Так, ну с этой стороны получилось уже более-менее получше. <смех> и торечек, чтобы уж точно ничего у нас тут не отвалилось. Так, ну и лайфхак, чтобы залатать дырку. Что мы с вами сделаем? Правильно, как обычно, варим туда какой-нибудь гвоздь, чтобы более-менее красиво выглядело. что тут скажешь так ну думаю внутренний угол с моим профессионализмом лучше не обваривать <свят> так пока что наш угол откладываем в сторону и давайте найдем площадку основание для нашего кронштейна чтобы мы могли все это дело прикрутить к стене как-то мы же просто так вот не прикрутим нам нужна какая-то площадочка такая вот пластинка это от бывших закладных для окон Батя, помните, тут такие деревяшки были прибиты И на этих деревяшках держались рамы раньше Вот пластинку сейчас отрежем Тут уже два отверстия есть Я сегодня сверлошку не взял, поэтому они мне очень пригодятся Эти два отверстия нам надо сделать так, друзья Чтобы... Давайте я вам покажу Чтобы мне все это было удобно закручивать Я думаю, если я сделаю вот так, будет достаточно удобно, да? Ну, наверное... Ну да, поэтому делаем по длинше закладную и режем. Так, как мне всегда говорит дядька мой в конце, когда вот так вот режешь, чтобы не дернуло у тебя. А, пластина должна лежать ровно То есть если бы я его вот так варил И она бы у меня сюда упала, болгарку бы не зернула Либо если бы я сюда что-то подложил И резал Ой, не, не варил, а резал Либо сюда бы я что-нибудь подложил и резал Чтобы мне это основание лежало ровно А пластинка упала, тогда бы тоже ничего не закусило Но так как я вечно все это забываю То у меня всегда в конце закусывает А потом я только вспоминаю, когда у меня уже закусило Так, площадочка готова Давайте к ней под 90 градусов Также приварим вот этот кронштейн Ну, а теперь надо оббить шлак, немножко подчистить болгарку и отдать покрасочную камеру, которая находится вон там за забором. Все, несем в покраску, а сами продолжаем изучать подключение нашей антенны. Так, отрезал я два отрезка по 5 метров. Мне этого будет достаточно, и сейчас начнем обжимать. Нам нужно вот эти вот штучки насадить на кабель. Соответственно, потом с их помощью мы скрутимся с пиктейлами, и этими же штуками мы прикрутимся к контейнеру. То есть, у нас кабель будет как соединитель, и надо его обжать. обжать. Отрезаем сначала изоляцию. Примерно так примеряем, то есть, ну, вот это расстояние, сколько нам нужно отрезать изоляции. Прорезаем белую оболочку не до конца. Вы почувствуете, когда упретесь в проволочку, Кабель многослойный Вот эта белая изоляция Это первая внешняя изоляция Затем идет сеточка Такая из проволоки И алюминиевая фольга Аккуратненько прорезаем Не усердствуем уж сильно слишком Но вы будете чувствовать Когда вы до фольги чуть-чуть докоснетесь Это и будет ваш стоп Сняли белую изоляцию Теперь у нас встречает здесь такая вот Паутинка из сеточки, ее аккуратно расправляем в обратную сторону, вот таким образом. Все, красиво, мне достаточно нравится. У фольги есть хвостик, то есть она как бы скручена, и за этот хвостик аккуратненько ее разворачиваем, как мороженое из кимо. Вот, и фольгу тоже аккуратненько, пытаясь не порвать, расправляем в обратную сторону. Если чуть-чуть надорвете, я думаю, как я, вот ничего критичного в этом не будет. В общем, вот так вот мы все это дело расправили, чуть-чуть ногтями поправляем. И перед нами вторая белая изоляция. Эта изоляция ограждает нашу жилу центральную от внешней э фольги. От экрана так называемого. Вот такая вот белая штучка. Она мягкая, достаточно прикольненькая. Отступаем от края фольги где-то пару миллиметров, чтобы у нас жила центральная не соприкасалась с нашим экраном, с нашей фольгой. И прорезаем по кругу. Стараясь не повредить, не поцарапать центральную жилу. То есть лучше чуть-чуть не дорезать. Чем повредить жилку центральную нашу. Все. Получаем вот такую красоту. Вот наша белая изоляция. Мы ее сняли. Убираем в сторонку. Берем вот такой наконечник. И у него внутри, если приглядеться, вы можете увидеть резьбу. Для чего? Для того, чтобы он крепко сидел на нашем кабеле. Мы его вот так вот прислоняем и начинаем аккуратно по резьбе накручивать. Как гайку обычную. И вот так вот от руки стараемся крутить. На кабеле он сам нарезает резьбу. И таким образом хорошо контактирует с нашим экраном, с нашей фольгой, с нашей проволочкой. И крепко держится на кабеле. Ну и в эту вот отверстие смотрим, когда он у нас упрется. То есть это будет стоп. Если у вас кабель пожестче, чем у меня, и вот так вот руками вам тяжело крутить, вы можете использовать плоскогубцы, чем я сейчас и займусь берем плоскогубцы пассатижи и аккуратненько ну прям без сильного фанатизма так чуть-чуть подтягиваем оп. все смотрим у нас внутри все уперлось проверяем жилку центральную центральная жилка должна а, кончик ее выпирать где-то на 2-3 Максимум 4 миллиметра вот здесь вот. То есть если у вас большая центральная жилка получилась, ее следует укуратить. У меня вроде нормальная. Почему? Потому что когда мы будем ее сейчас вставлять вот сюда, здесь же усики тоненькие. И мы можем повредить эти усики длинной жилкой. Берем, аккуратненько вставляем. Не спеша, не торопясь. И затягиваем от руки. Здесь тоже двумя ключами с трубами тянуть не стоит, вот от руки закрутили, затянули, все. Вот этот вот лишний хвостик, лишний э, экран, который у нас здесь остался, можно аккуратненько подрезать. А ну, можно так вот просто его немножечко, оп, пальцами подкрутить и все. Все, один конец мы обжали, теперь делаем то же самое с остальными четырьмя концами. Тремя вернее. Ну, а пока я там занимаюсь всякими проводами, интернетами и всяким прочим разным, Ксюшка тут лазит по кустам и уже докрашивает наш забор. Она начала оттуда и идет к нашей калитке, которая вот между этих двух столбиков будет. То есть мы подъехали на нашей машинке, и вот у нас калитка. От нее пойдут... До этого столба ворота. Ворота 4 метра, широкие. Калитка где-то метр тоже у нас. Почему столб не покрасили? Потому что его еще наваривать, обрезать. И вот это вот все делать пока что не красим. Когда уже сварим рамку для калитки. И этот обрежем, и этот нарастим. Короче, все сделаем. Потому... Как у нас разнокалиберно раньше стояли столбы до того, как я их обрезал. И почему? И потому что они, вернее, разнодиаметрные. Вы, я думаю, догадались, что это столбы, которые мы здесь нашли на нашей даче. Которые мы доставали из скважины некоторые трубы. Ну, вот тут вот парочка их есть. Они очень толстые, они крепкие. Или, как я назвала, трубы... С эффектом молотковостью. Да, как будто они уже молотковой краской покрашены. Вот здесь вот будет хорошо видно. Но это только верхний рыхлый слой. Молотковый покажи. Вот. Но там еще хуже, уж не полезу в кусты. Но сама труба очень толстая и крепкая. допустим вот сваренные из да, мы потому что начали с отцом слева направо, а потом поняли, что справа налево будет логичнее. Сначала наварили один кусочек, а потом к нему еще доварили второй кусочек. Поэтому, ну, такие огрешности у нас есть, они будут видны только с участка, и то только пока мы на это смотрим, как закончим забор, на это уже внимание никто не будет обращать. Вот, поэтому не переживайте, весь материал, который пригодный, мы его охраним и используем повторно, а сдаем мы только совсем уж дряхлые, старые, гнилые трубы. Почему их просто не оставить, допустим, вот прожилины из них не делать, там из круглых труб, которые у меня были. Блин, друзья, вы представляете, как делать из старых, кривых, гнилых труб вот это вот все? Это неудобно, это долго, это будет бесить, это будет занимать много времени, это будет отнимать очень-очень много сил. Проще было все это сдать и купить хороший металл, уже нормальный, прямой, квадратный, потому что в круглую трубу мы не сможем закрутить нормально саморез, а в квадратную перемычку легко и просто. Собственно, поэтому было и принято такое решение сдавать весь тот старый, уже непригодный для использования металл и покупать за эти деньги новый. В общем, мы поменяли, получается, просто старый на новый, но с промежутком в виде металлоприемки, сдачи и получения денег. вот Можно было бы сразу сдать Весь этот металл и взамен получить новый было бы гораздо проще, но мы сделали так, как сделали. В общем, продолжает Ксюшка докрашивать ту сторону столбов. Вон, Клещи. где? Сняла. Сняла. А я не снял, как-то тут топал. Вот сейчас пойдешь проверять себя, все. Вот, вы спрашивали, друзья, про клещей. На Каркале <с> <с> в этом году появились клещи, представляете? Не было. Сколько лет тут у Ксюшкиных родственников несколько дач на другом конце СНТ. Никогда не было клещей, мы про них не слышали. И тут вот на тебе в этом году и на отца один сел, в карман залез, и на Ксюху. Мерзко? У меня и так Давай, докрашивай бегом, мы погнали Я интернет доделывать. Плещ. Все, идем. Смотрите, друзья, вот они. Вот они, заразы, такие ползают тут. Будьте очень внимательны, особенно сейчас, когда у них самый-самый активный период. Обрабатывайте обязательно себя и перед уездом домой обязательно проверяйте друг друга. Раздевайтесь до нижнего белья И полностью всю одежду и себя проверяйте Это очень опасно на самом деле Но если вы его вдруг обнаружили Не надо там их выжигать маслом там Поливать, выкручивать и так далее Едьте срочно в больницу Но если уж даже выковырили Все равно берите его в баночку Едьте в больницу и сдавайте анализ Потому что они могут переносить Очень много разных зараз Которые я никому не желаю подцепить Энцефалит, например да Очень страшно это все Не стоит рисковать, шутить и геройствовать Лучше обратитесь к специалистам, к врачам Которые вас проконсультируют И сделают все необходимые анализы А этого гада мы сейчас грохнем щеткой Тем временем она занимается Выкорчевыванием Вот таких вот штук Я ее ругаю за то, что она без Панамеры Потому что она будет падать Выбирай какую, эту или мою? В ну, этой не видно ничего Да, Давай. мою одевай И Она на хвостик не надевается вот, Ксюшка в панамке. Теперь настоящий дачник. Все, и даже поза дачника. <сорошее> Среднестатистическая. Вот. Короче, она занимается вот этим. Ну, подними, я ну так говорю, да. Она, она мне печёт. пока что мешает. Вот давайте будем наблюдать, через сколько она у нас слежет солнечным ударом. Вот, А я тем временем, так, я тебя вот тут ее оставлю на пенечке. Я тем временем поставил уже лесенку, провел провода вот таким образом, выпустил их через отверстие в нашей раме, просунул через какое-то специальное кольцо и закрепил наш самодельный кронштейн вот так вот в деревяшку, которая держит раму. Все у меня подготовлено, сейчас будем ставить антенну, и я вам расскажу, как правильно ее настраивать. Так, ребят, у антенны, как вы можете заметить, есть вот такое вот крепление с скользящей, так сказать, ножкой. А есть э, с этой стороны два других. Если мы вставляем в нижнее, то у нас, получается, наша ножка может скользить. Если мы вставляем эту ножку вот в это отверстие, то вторая ножка фиксируется здесь, и у нас антенна становится неповоротная. С обратной стороны вот такая вот скоба, и с ее помощью сейчас мы повесим антенну быстренько на наш кронштейн. Итак, пиктейлы пока что отключены от нашего а, всего оборудования. Как вы видите, а, модем а, Huawei 3272, ну, он же Мегафон M100-4, и кинетик, обычный роутер с а, разъемом USB. Кинетик раздает Wi-Fi, а модем ловит собственный интернет. Антенна у нас отключена пока что, и сейчас я вам покажу, какой уровень сигнала в данный момент. В данный момент у нас вот этот показатель красный, это очень-очень плохо. Этот показатель у нас показывает, насколько я помню, силу приема, А вот этот показатель, второй красненький, он показывает качество э, сигнала в соотношении с шумами подсторонними. В общем, нам надо, чтобы вот этот показатель был как можно больше. А он у меня, видите, скачет в районе нуля. Это очень плохо. А вот этот как можно меньше. То есть, если будет здесь где-то минус 90, а здесь 15-20, будет супер-пупер. Но я думаю, у меня таких показателей не будет. Давайте сейчас просто подключим антенну и посмотрим... Какие у нас будут сразу же показатели после просто подключения антенны. Uh, у вас uh, этот показатель вы можете найти в приложении вашего модема, например, uh, через которое вы подключаете интернет. Ну, в общем, везде в статистике, либо на главных uh, страницах вот эти вот RSP. РСРП и CNR они у вас будут, то есть мы внимание на них в основном обращаем и корректируем антенну по ним давайте сейчас я выключу здесь режим энергосбережения, поставлю камеру и подключу в режиме реального времени, чтобы вам показать как на самом деле поменяется наш сигнал так, с камеру фиксируем на штатив давайте вот так вот и приближаем так все вам все видно я подключаю антенну куда подключать вроде как разница большой нет то есть центральную жилу там ближе к USB разъему или дальше но вы поэкспериментируйте потому что может ловить по-разному неудобно Так, подключил я оба пиктейла, и как вы видите, ох, нифига себе, у нас левый показатель очень хорошо изменился, и он прям в, вообще в супер-пупер диапазоне стал зеленым. Теперь нам надо добиться хорошего показателя CNR. Для этого мы пойдем сейчас и будем крутить антенну. Удобно делать это вдвоем. Один смотрит за показателями, другой, соответственно, крутит антенну, добиваясь максимально хороших результатов. И RSSI у нас сильно очень упал, это тоже очень хорошо, это в целом качество приема, но вместе с шумами на него большое внимание не обращайте, особое внимание обращайте вот на эти два показателя, как я уже сказал ранее. Замеры скорости до я уже сделал, сейчас прикреплю слева скрины, и после того, как настрою антенну, я сделаю еще три замера скорости интернета и прикреплю их справа. Погнали настраивать антенну. Ребят, в общем, вот такие вот букашки-таракашки. Что, ну, что это за чудо юда такое? Ксюшка это обнаружила в корнях. Вот где она там сейчас ковыряется. Вот такие вот букашки-таракашки ползают. Ну, у меня вопрос. Ну, то есть это надо как-то ну, уничтожать? От... Да, она спрашивает от этого. Надо как-то избавляться какими-то средствами, может, или еще как то, -то чем-то? Чем ну, в общем, вот такие вот приколы у нас вылазят из земли. А, Хорошего явно в этом мало. Он вытаскивает корень. А тут вон что? Это, это какие-то колышки. <связывая> а вот тебе как раз колышки эту. Э -э -э ткань. Да ты что, она ее все порвет? А чем ты хотела? Ну, надо проволокой, как ты сказал первый раз. Ну, не знаю, не знаю. В общем, Ксюха еще один клад нашла. Ну здесь что-то вот разрушилось? Не знаю. Вот, может, сейчас вот секрет... металл искать. Вот берешь одну штуку и вот так вот. И возишь. Вот, может, сейчас секрет-то вот этого бетона и узнаем, что здесь было на самом деле. Не знаю. Проход найдем, что ли? Туннель, бункер. Вот пока вот в этом квадратике швыряют. Накидало целое ведро. Ну не целая так. Ну так, сейчас будет больше. Сюха этим занимается, я. Вот корни. Смотри какие. Угу. Ну вот это ябро... яблоня, а вот это вот самый большой. Угу. Класс. Капец, он ещ раз гоняет на фоне там. Угу. Вот это пипец, да? А начала выдергивать, потому что вот только первый раз такие появляться начали. Да, из земли торчали росточечки. И Я это увидела и такая, блин, тут же раньше куча была, которую вот так вот весь хмель заполонял. Ну вот, чуть-чуть осталось, вот. Да. И все. А потом вот это обрубить надо, это от яблони. Ну это обрубим, уж. И все. И все, а я пошел дальше. Вот такие самые лучшие показатели, которые я смог добиться. Первый у нас так и остался, а второй CNR очень низкий. Это именно качество самого сигнала. То есть очень плохое должно быть в районе 15-20. У нас, к сожалению, вот скачет от 5 до 10, и это очень-очень мало. Все остальные показатели у нас в норме. Сам сигнал вместе с шумами достаточно хороший, но чистый сигнал очень слабый. В общем, в основном стремитесь, чтобы у вас средний показатель был как можно лучше. Крутите, вертите свою антенну. И вот этот показатель, чтобы тоже был как можно меньше. К нулю стремился, чтобы. Здесь в идеале где-то 15-20. Здесь в идеале минус 60, минус 80. Вот будет хороший сигнал у вас. Все подключено. Здесь все уложено. И на улице сейчас покажу, как сделано. Ну и на улице антенна осталась в практически неизменном положении. Я ее практически и не крутил. Там на пару градусов, может, туда-сюда повернул. В общем, пока что оставляем так. Но в будущем, когда здесь встанет стена и будет нормальная двухскатная крыша, на самый-самый-самый конек будем ее задирать и экспериментировать дальше. Пытаться добиться как можно... Лучшего результата В общем, пока что оставляем так Результат лучше, чем было до антенны Но не идеальный, не тот, который я ожидал Если у вас получилось настроить Я за вас очень рад Если я вам помог, тоже очень-очень сильно рад А вы не забывайте подписаться на канал Следить за нашими экспериментами Потому что эксперименты будут Я думаю, уже где-то к осени С переносом этой антенны еще выше, на крышу новую уже Вот, все, подписывайтесь Не забывайте, а мы погнали дальше Работать, трудиться и снимать для вас и, Ребят, по поводу интернета Последнее включение У меня появилась такая э, мысля Что возможно на базовой станции К которой наш модем подключается Ведутся технические работы Только что делал очередной замер Скриншот сейчас прикреплю Три замера, в среднем где-то 19-20 мегабит в секунду скорость поднялась, представляете? Раньше максимум без антенны, я с него где-то 8 выжимал, сейчас вот до 20-ки в хороший момент. Короче, надо поднимать антенну выше и лучше настраивать ее. Антенна работает, 2500 потрачено не зря. Интернет хотя бы стал стабильным и меньше глючит, но все, не суть антенну мы вам рассказали показали вопросы есть задавайте постараюсь ответить сейчас такой вопрос так как мы покупали металл а -а -а -а, это отборный металл от второго сорта на базе, на которой мы покупали этот металл у нас в Самаре, есть классификация. Первый сорт, это хорошие, чистые, красивые листы без повреждений. Есть второй сорт, это с лицевой стороны практически отличные листы, но могут быть замяты уголки, может быть где-то незначительная царапинка, ну такой. Второй сорт, короче, как плитку у нас в квартире, во всей квартире, и также с металлом. Но есть отборный второй сорт, чем он отличается, он также на лицевой стороне практически не имеет больших повреждений в большей своей массе, но некоторые листы могут попадаться прям сильно сцарапанные, то есть, ну, это прям вот уже самое-самое то, что... Никому нафиг не нужно, а на дачу самое то Мы выбрали самый последний вариант Самый по качеству плохой Но для нас это вообще прям ультра супер-пупер круто Стоимость одного такого листа 627 рублей за штуку Высота 2 метра Ширина 1,15 метр м. Монтажная, потому что это C8 профиль В чем нюанс, почему мы его собственно разложили на две стопки как вы можете заметить, у нас вот раз стопка, вот два стопка. Я посчитал, тут 35 листов, тут 30 листов. Серый лист, это вот лицевая его сторона, соответственно. Поднимаем, заглядываем. Оба, белый. То есть, с обратной стороны белый грунт. Вся пачка такая. Также, точно такой же серый лист, 70-24, темный графит. Темно-серый, как хотите его называйте. Ну, вот есть такие вот у него косички. Видите, вот он поцарапанный. Вот низ листа, то есть так вот край, угол листа поцарапанный. Бывает такое, попадается, встречается. Но самый прикол, мы его поднимаем оба. А тут грунт серый. Представляете? Короче, 30 листов с серым грунтом и 35 листов с белым грунтом. Мы сейчас с Ксюшкой, она вон там занимается мульчированием. Да, Ксюш? Как у тебя... Получается у тебя все ништяк? Смотрите, какая она у меня, не знайка, маленькая на луне. Чпанька закрыла, забрала. Короче, мы сейчас с ней обсуждали и думали, куда, какой... Цвет крутить обратной стороны У нас же получается Вот по этой улице одна часть забора И по той улице вторая часть забора Мы пришли к мнению Что прикольно будет Вот по этой улице Не по центральной, а по дачной По нашей улице, вот, которая туда в даче в соседней уходит, Сделать беленькую рубашку Вовнутрь да? Для того, чтобы на контрасте Деревья были, ну зеленые деревья С белым забором Потому что да. по этой стороне у нас будут деревья Сад такой наш импровизированный в будущем, когда мы все расчистим, после того, как забор поставим. И топчусь по клубнике. Ой, ой извините. И по муравьям. Не, по муравьям-то можно. Вот. А на ту сторону, где у нас получается центральная улица, где проезжая дорога, у нас там что будет в дальнейшем? Ничего, наверное. Ну, гараж, мастерская, хозблоки, всякое такое. И вот туда мы решили серенький грунт с обратной стороны поставить к нам на участок. Это мнение, о, это решение уже принято, обсуждением в комментариях подлежит, но во внимание они учитываться не будут, потому что мы уже решили. Вот, пишите, как бы сделали вы, может, кто-нибудь бы в шахматном порядке сделал зебру такую чередовать, можно через один. Ну да, тут на вкус и цвет, конечно, каждый делает так, как ему нравится, нам нравится, вот как мы решили. Вот, поэтому я сейчас, наверное, пойду попробую первый рис все-таки перекрутить. Не надо фигней заниматься. Не сказала. Иди жги, либо очищай. Нет, я пойду подумаю, что я буду делать. <laughs> ну, ну не хочет, что он расчищать. И в принципе ты что тут расчищал? Вон ту вот, когда я Заколебало вас с огородом, наверное, ты там расчищал. Угу. И тут вот весной ты чуть-чуть тоже расчищал в прошлом году. Да, По сути, санек ты и не расчищал больше. Да, я потому что не любитель таким заниматься. Да. Вот, вот я... поэтому, собственно, это остается только на мне. И папа с мамой мне периодически помогает, когда не надо вот этому молодому человеку помогать. А времени на расчистку остается всегда, ребят, мало. Но нас вот это вот, кстати, еще не смущает, потому что сейчас мы читаем, сейчас вышло видео... Вот это... Ну вот про вот это вот. Ну и то, что вот, вот это вот. Вокруг. Да. Нас, ребята, это не смущает вообще никак, потому что если все это быстренько перепахать, то нам делать будет нечего. И вам смотреть нас а там интересно, интересно будет. такие люди, то, что ну, мы... Ну не можем мы сидеть А, это ты дела. вот про комментарий про трактор? Да, что такой да, трактор все сделали. Написали, что да, люди купили дачу за один сезон там трактором раз-раз-раз, ну а соседи так, руками три да, года можем. копали. Не можем мы так. Во-первых, объясняю, трактор здесь не проедет. А я не проедет. Тут вот еще закопано, знаете, сколько труб? Просто с ума сойти можно. Это во-первых. Во-вторых, тут вот такие вот пни, их надо выкорчевывать. Это мы обязательно займемся, но попозже. Нет, трактор выкорчевывает, я понимаю, но это надо каждый пень сначала будет выкорчевывать, а потом уже... Почему? Нет, он все перепахивает. Да? Да, он все, вот это вот все перепахивает полностью. Ну, но ладно. Вот, том, что труба идет на все шесть соток, вот так вот. Ну да, она по... Вот, короче, тут очень много нюансов на этом участке. На самом деле можно было бы, если было большое количество желания и денег я в том числе, понять. загнать сюда технику, людей и все это расчистить. Но мы же не ради этого брали. Мы это брали, чтобы что жирок руками. сгонять, руками своими работать, не скучать тут. И ни... мы без дела реально сидеть не можем. Да. Мы... Не, ну я-то могу, конечно. Один день но я тебя научу потом. и все, и надо что-то идти я сразу шучу. делать. Это меня научишь, ага, тоже. Тот еще сильчик. <свят> вот. Короче, все. Ставлю вас на Ксюшку. Любуйтесь за моей а? прекрасной женой. Я потом вот сюда, вот когда перейду, тогда отключу. Вот. И смотрите, как она у нас участок расчищает. То она в первый раз только в этом сезоне начала себя снимать. Саня тем временем решил заняться тяжелой атлетикой. О, и спит параллельно. <связывается> угу. Тут уже глубоко. Сейчас другими не буду всех обрежу. <связывается> ну, ты ч? Че, видишь какая-то. А может другие не так будут. Из-за вот этой вот штучки весь циркор. Представляете? Поставили вот он. мы, в общем, поперек лом. И через него, как через рычаг, драли столб. Да. И вот такие на ям получилось. Ну, смотрите, насколько был старый столбик закопан. Вот. Угу. Это явно меньше, чем мы закапывали. До да 60, наверное. 50-60, наверное, так да. будет. Да не забутован ничего просто тупо выкопанная яма забиты и поставленный туда и стоял сколько лет так что я думаю наши стал бы забутованные забетонированные будут стоять еще дольше ровнее и красивше потому что сварены они квадратной трубой и все-таки она их будет чуть-чуть держать ну или стыкант mm -hmm. там обои поклеим его в общем вот эти вот такие же если здесь этот уголок значит там тоже этот уголок да есть листатно, и тут тоже Майк, сейчас срежу, я не буду их купить. Мы? что там не появится новый забор как все пальцами щелкнул. да спасибо тому человеку который советовал сделать на 5-6 сантиметров выше земли дырочку срезаю я столбы и смотрите какой фонтан просто льется из трубы это капец вот это капец друзья я конечно понимаю что у него сверху крышечки не было и, возможно, это алый снег, пока я включал камеру, он бил еще столько же, сколько я его снимаю. 30 секунд водичка текла, и до этого еще секунд 30. У меня руки в перчатках, я пока перчатки снял, пока туда-сюда. Короче, прикиньте, вот из такого вот маленького столбушка столько воды сейчас вылилось. Я офигел. А я режу, смотрю, что-то мокрое, не понял, болгарку убираю, и просто вода хлынула. Похоже, надо срочно, моментально, срочно одевать на наши столбушки какие-то заглушки, вытачивать чопики, либо бутылки обрезать. Ну, блин, тот столб короткий, на него бутылку не обрежешь. Короче, надо сверху как-то их закрывать будет обязательно, иначе будет вот такая красота внутри. А сейчас, если морозы ударят, это ладно, на это весна теплая. А представляю, сейчас бы также вот все оттаяло, и морозы бахнули в, в ночь. И разорвало бы столбики. Ну, конечно, сколько лет они вот уже стоят, и ничего им нет как бы. Но хочется все-таки защитить их как можно больше, как можно надольше. Будем что-то думать. Смотрите, сам просто болото. Кошмар. Нифига себе, тут веточка плавала. Ну вот, на всю глубину, глубину ветки, короче, там вода стоит. <laughs> Жесть просто. Но, тем не менее, сам стоп, как вы видите, просто в идеальном состоянии до этого был. То есть он не гнилой, не трухлявый, ничего с ним не случилось. Так что, с одной стороны, и не страшно, что в них вода будет стоять. Сколько этот столб здесь закопанный был? Лет 40-50. Если мои столбы столько простоят, я вообще буду счастлив. В общем, как-то так вот, друзья. Продолжаем работать. Почему не вытергиваю Блин, копать неохота, очень много столбов. Очень много пришлось бы копать У них еще внизу вот эти штуки Ксюха показывала вам уже Ну вот буквы Г эти Просто вообще трэш Я сейчас кувалды по ним пару раз долбану Вниз пробью и землей присыплю Здесь за забором лазить никто не будет У нас здесь ну как бы никто и не ходит С этой стороны забора Вот и здесь только у соседей огородик И то соседи вот с той улицы ходят сюда на этот огородик Поэтому здесь нечего и лазить Никто я думаю ноги не повредит пользуйтесь средствами индивидуальной защиты закусила диск слава богу что не порвало и никуда не отлетел а без очков иногда бывает прилетает прямо туда где они должны были быть вот конечный результат у меня получился тут гору вот эту вот целую накидала завтра если будет хорошая погода я ее всю сожгу ну соответственно вот эту вот кучу буду сжигать это сухостой это молодые ветки это на мульчу можно сюда добавить еще я в этот раз старалась толстые слой насыпать и вот эту всю гору, которую мы тоже накидали, ее, соответственно, тоже все можно пожигать. А еще, вот тут видно, комары летают уже. О, видно. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. А на этом сегодняшний выпуск у нас подходит к концу. Нормально, мы с вами сегодня поработали вместе, сделали интернет, немножко расчистили участок, подготовили периметр к завтрашнему установке столбов. В следующем, ро... Ой, столбов металла. В следующем ролике уже будем крутить листы, все, язык заплетается. Не забывайте переходить вниз в закрепленный комментарий и использовать промокод. Вы все сами знаете. Быстренько перешли, посмотрели и использовали промокод. А мы на сегодня закругляемся и едем домой. Всем спасибо. Лайки, дизлайки, подписки, комментарии. Все, что хотите, делайте. Ставьте, пишите, лайкайте.